Приветствую, друзья! В этом видео я расскажу, что такое пальцепы, покажу для чего они нужны, как на них заниматься и вообще полезные свойства этих вроде бы простых, но очень нужных вещей. Мир, скажи, пожалуйста, для чего вообще нужны вот это вот, вот это приспособление, которое у тебя в руках? Ты про это? Да. Спасибо за вопрос, потому что многие смотрят да, и не понимают, что это такое. Вот эти пальцепы одеваются каждый на 4 пальца. Вообще, когда я занимался на правило, на манжетах, да, мне хотелось вытягиваться именно от пальцев, чтобы кисть была задействована. Потому что манжета, она цепляется, держит только от запястья. Да, и ты затягиваешь, и тебе передавливает запястье, и люди говорят, о, передавило запястье. Я говорю, ну повеси на пальцепах тогда. Но вообще это гораздо сильнее, конечно, тренировка, потому что у тебя вся нагрузка идет на пальцы. Цепляемся под каждый палец У нас есть своя петелька вот. И они разной длины Потому что мы висим в основном на второй фаланге И у нас получается нагрузка вся идет на пальцы И вытяжение идет от, от пальцев Вот так вот тянется Получается, что человек еще больше получает нагрузку Можно заниматься как на лебедке так и на грузах, то есть их еще удобно использовать для того, чтобы заниматься самостоятельно. Потому что когда ты занимаешься самостоятельно на грузах, на лебедке конечно, ты э, не сделаешь этого. но на грузах, когда ты занимаешься устал, отпускаешь пальцы, один груз падает, потом ты снимаешь второй пальцы, потом снимаешь ноги и тогда у тебя получается заниматься. Ну вот смотри, а если, допустим, я никогда не занималась на пальцепах, да, у меня слабые руки, могу ли я заниматься и вообще нужно мне это или нет? Uh -huh, спасибо. В общем, смотри, вообще пальцепы, я рекомендую заниматься на грузах, на пальцепах. То есть для самостоятельной тренировки. Следовательно, во-первых, не каждый мужчина сможет висеть на пальцепах, а во-вторых, если висеть на грузах, то девушке вообще не надо заниматься на грузах, на правилах. То есть я не занимаюсь с девушками, не тренирую девушек на грузах. Поэтому пальцепы это уже более такая суровая тренировка для мужчин. Да, хорошо. А если мужчина, да, который никогда не занимался на пальцепах, как ему начать заниматься? Ну, как начать, прийти к тому, чтобы укрепить свои руки? Угу спасибо ну начать как как и обычно надо постепенно начинать то есть надо висеть и войти в такое состояние когда у тебя рука просто зафиксируется вот с этого с этой фаланги перейдешь сюда и зафиксируется то есть у тебя вот это положение будет долго выдержать и отслеживать Отслеживать, отслеживать, отслеживать, укреплять, укреплять, укреплять Это как простая физическая тренировка Каждый раз больше, больше, и больше заниматься, дольше заниматься И нагрузку увеличивать А больно, когда ты начинаешь висеть? Что ты чувствуешь? А, тут не столько больно, сколько тяжело. То есть у тебя вся нагрузка будет не на кисти, и ты уже не скажешь, а передавили манжеты. Нет, нет. Тут, тут ты уже, если ты слабый, тогда ты не сможешь на них заниматься. Если у тебя достаточно сил и самое главное, чтобы здесь было все успокоено, здесь был порядок, тишина в голове, и тогда у тебя все получится.